Махмуд! Снова Мойнсен, и с вами руководитель германо-российского игрового клана Clash of Clans 12 уровня. Сегодня вы увидите меня совершенно мало, и я вам не надаем своей физиономии, потому что мы займемся практическими аспектами, наконец. Как она и было вам обещали? Ну, давайте теперь займемся поиском новых участников и попробуем сначала это сделать так, как предлагает Суперсел. Вы все прекрасно помните, что раньше был глобальный чат, и обычно, ну, там было больше бла-бла. Но, тем не менее, и там находились и игроки, которые могли к вам прийти и усилить вашу команду. Теперь Supercell отменил глобальный чат, вы это тоже знаете. Давайте посмотрим, что нам предлагает Supercell, как искать игроков, да? Вот, заходим в чате, заходим в свой клан. Все вроде простенько, нажимаем на «Поиск новых участников». Допустим, вот вы видите здесь параметры, по которым их можно выбрать. Хотите охотника за трофеями? Но ну, не знаю, насколько это нужно. Допустим, вы хотите набрать себе людей для лиги воин-кланов. Нажимаем этот параметр. Все просто. И запускаем поиск. Давайте смотреть. Вы сейчас увидите, что... Я заранее говорю, что... Когда игрок сильный, то этот поиск, на самом деле, который Supercell предложил, не имеет особого смысла, потому что, как правило, его даже ну, не добавить, друзья, не пригласить, он завален приглашением. И вот давайте, например, посмотрим GunFusion 199 уровень. Давайте попробуем. Нажимаем на него. Вот, да, хе, -хе. Добавляем друга. И делаем пригласить. Друга добавляем в любом случае. Да. Не удается пригласить. Читаем на экране. Не удается пригласить друга. У него слишком много приглашений. Тем не менее, мы смогли его добавить хотя бы в друзья. Возможно, потом он добавится к нам, и мы его пригласим. Давайте посмотрим еще раз на этом примере, удобно ли искать Игрока, пользуясь той функцией, которая э, предложил нам Supercell. А смотрим э, King Navy или King I Navy. Добавляем друга. Приглашение отправлено. Но можем ли мы его пригласить сейчас? Давайте смотреть. Думаю, что нет. Потому что топовых игроков практически всегда приглашают, да? Давайте, смотрите, они завалены приглашениями. Вот приглашение в друзья отправилось. Теперь мы его приглашаем. А, на удивление, приглашение было отправлено. На самом деле, вы увидите, что это э, вот такой вот путь поиска. Он не очень интересен. Не очень интересен потому, что топовые игроки э, завалены предложениями. Э, они, как правило, их даже не смотрят. Ну, про просто, да, надо его выбирать. Еще обращу ваше внимание на параметрах, по которым стоит искать. Дело не только в башне, не только в прокачке героев. Когда вы приглашаете топового игрока, то очень часто оказывается, что он может к вам прийти. Но на самом деле только за тем, чтобы так сказать, вы его накормили, надавали ему войск, он себя ведет с высока часто, потому есть в виде в вашем клане игроков низкого уровня. Вот, все ему рады, и он пытается э, просто получить как можно больше сил, поддержки, прокачаться за ваш счет, потом бежит другой клан, такой попрыгун, да? Вот, поэтому нужно еще смотреть такой параметр, как э, настоящий друг, то есть насколько этот игрок э, может усилить вашу команду, давая подкрепление. Вот мы видим, что на самом деле нам сейчас повезло, у человека очень хороший показатель, вот здесь вот, да, поэтому мы рады ему будем, если он к нам придет, хотя, конечно, мы это приглашение сделали во время э, войн Лиги Кланов, то есть это, ну, ему будет, он, конечно, придет и уйдет, потому что мы уже участвуем, а он как бы остается ни с чем. Ну, как можем убедиться, поиск, который предлагает нам Supercell или рекрутинг, да, не очень-то эффективен в таком вот варианте. Между прочим, если вы пробовали сами или попробовать это уже после посмотрев это видео, то убедитесь, что он еще более трудозатратен, чем то, как показали мы вам мы. Давайте посмотрим, как мы действительно находим хороших игроков, как это происходит, какой есть секрет для этого. Или не секрет. Ну вот, а теперь мы с вами попробуем другой совершенно вариант. Давайте исходить вот из чего. Как мы можем, будем говорить о том, что мы ищем себе новых участников для игр лиги, новых сильных. Давайте думать логически. Значит, где такие участники, где мы их можем найти? Как вы знаете, в лиге идут сражения 15 на 15 и 30 на 30. Соответственно, есть, сильные игроки, кл... есть извините, сильные игроки в кланах, в которых не набирается даже 15 участников. И, естественно, они страдают, потому что Лига это самое увлекательное, пожалуй, то, что может быть. Давайте попробуем так и поискать. Мы снова заходим вот здесь вот в наш клан. И теперь не пользуемся тем, что нам предлагает Supercell не ищем новых участников таким образом, а заходим в кланы. Мы будем искать с вами кланы. Вот. Значит, ну во-первых, разумеется, мы ищем игроков как правило в Германии, потому что все-таки у нас в основном ребята играют германские. Если у вас российский клан, то значит вам надо искать клан российский, российские кланы. Делаем расширенные настройки. Расположение клана неважно а нам важно. Вот смотрите, если мы нажимаем на расположение клана, открывается список стран. Мы можем найти соответствующий э, клан в любой стране мира. Нас интересует, в данном случае будем говорить Россия. Вот мы сейчас, так вот, медленно... Так вот, медленно... Нет, в ней беса нам не нужна. Мы все-таки сейчас зайдем в Россию с вами. Найдем, да? Значит, устанавливаем МНОПР. Р, Р, Р, наша Россия. Нажимаем на Россию. Вот Россия, да? И, соответственно, смотрим, чтобы число участников э, клана было, ну, скажем, давайте возьмем 12 человек. То есть, скорее всего, если вы начинаете такой поиск незадолго до начала клановых игр, скорее всего, они там не наберут себе участников. Вот, и <св> соответственно, игроки могут остаться без лиги сильные. Итак, вот мы задали параметры страна, которая нас интересует. Количество участников до 15, повторяю, чтобы поискать топовых игроков, которые могут лишиться игры, они, конечно, захотят к нам прийти. Вот мы после этого видео я вам покажу, кого мы к себе пригласили. Там неплохих ребят, именно пользуясь данным приемом. И теперь делаем э, «Искать, искать э, кланы». Вот мы здесь в настроечке, вот смотрите, э, так мне не очень это удобно делать, э, делаем включение, только доступные кланы, и делаем поиск. Вот у нас оказались, давайте попробуем искать как. Вот смотрите, уровень клана. Когда-то, вероятно, клан, вот, например, здесь был 15-й, да? Вот, 7 пределов. Когда-то клан, скорее всего, был сильный, ну, конечно, если его просто тупо не купили. Смотрите, он, вон, что для нас важно. Клан заявляет, что он хочет играть в лиге. Хочет, но не может, у него... Есть всего 12 игроков, ему не хватает 15, да, просто по формальным причинам он играть не может. Давайте сюда зайдем. Ну и видим, я вам покажу только на одном примере, видим руководитель, то есть люди, ну как сказать, смотря какой у вас уровень клана, насколько такие игроки сильными окажутся для вас. Ну вот, например, руководитель. Вроде бы нажимаем, давайте его посмотрим. Профиль. Ну, скажу вам честно, что у нас такой игрок. Ну, есть у нас такие там тоже, да, с такой уровень электропрокачка. Но герои прокачаны. Для башни его уровня очень неплохо. Что мы делаем? Да, естественно, как и в обычном способе, который предлагает Supercell, мы добавляем друга. после чего приглашаем к нам. Я заранее прошу прощения у человека, конечно, то есть он придет и будет разочарован, потому что мы уже играем. А еще раз повторяю, таким способом здесь очень важен тайм-менеджмент, когда вы всем этим занимаетесь. То есть лучше всего где-то за два, за три дня до начала лиги осуществить вот такой вот поиск, добавить максимум друзей. Вы увидите у себя их потом э, во френд-листе. Соответственно, сможете их просматривать. И чем ближе к тому моменту, когда вы уже войдете в лигу, ближе к этому моменту приглашайте. Просто с копом всех лучших, всех, кто вам понравился. Ну вот, э, такой простой секрет, очень действенный секрет. Мы покажем вам, кто к нам пришел. К сожалению, несколько человек вот, они оказались очень упрямыми, потому что мы их приглашали за два дня, они что-то тянули, надеялись, что их клана доберут 15, но не добрали, они к нам пришли и оказались уже у разбитого корыта, потому что мы просто-напросто уже стартовали лигу. Итак, надеюсь, вам этот секрет небольшой понравился, пользуйтесь им на здоровье. Выбирайте страну, которая вас интересует, выбирайте клан, в котором не набирается перед лигой 15 игроков, ищите сильных игроков, повторяю, смотрите не только на прокачку, но чтобы к вам не приходили просто нахлебники, которые потом уйдут от вас, смотрите, насколько человек, которого вы приглашаете, сам умеет жертвовать. Вот такой секрет. И, как обещано, давайте посмотрим, кого мы нашли. И, собственно, на этом все. Мы этим приемом пользуемся. Он очень удачный. Попробуйте его сами. Комментируйте, пожалуйста. Оставайтесь с нами. Еще раз оставляю свою электронную почту, потому что, повторю, посмотрите, пожалуйста, те видео. Вполне возможно, что не будет суперселл скоро в России. Может быть, и в СНГ. Да? Еще раз, оставайтесь на связи с нами. Мы покажем вам очень хорошие приемы. Расскажем много чего интересного. Uh, некоторые планы пора это просто, так сказать, материально. Вот оставайтесь с нами, смотрите. Пока показываю игроков новых. Сергут Маргарит Павловна. И второй игрок, атаки которого вы уже смогли посмотреть в видео по обзору клановых войн, которые идут в сезоне 2020 за январь, Диггер мы ему очень довольны. Тоже посмотрите вот уровень игрока. Я считаю, что такой игрок никому не помешает. Офигеть, ё моё, мне даже жарко стало. Moin Digga, ich wollte nur nochmal sagen, dass du so extrem geil bist, dass alle russischen hübschen Mädchen auf dich abfahren.